здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади представляю вашему вниманию астрологический прогноз на неделю с 8 по 14 февраля предстоит интересная неделя новолуние в водолее 11 февраля откроет новые перспективы покажет истинное положение вещей по всем сферам жизни будьте готовы к неожиданному повороту событий сюрпризом Неделя будет богата на встречи с интересными людьми, старыми знакомыми и друзьями. Собственные поступки, поведение других людей могут быть неординарными и непривычными. Возникает желание больше общаться с единомышленниками, проводить время в интеллектуальных развлечениях, говорить о политике, преобразованиях, проблемах науки. День влюбленных 14 февраля принесет много приятных эмоций. Это будет период растущей луны. И у всех есть прекрасные возможности наладить личную сферу жизни. Те люди, которые стремятся возобновить давние романтические отношения, смелее действуйте. У вас все получится. Ретроградный Меркурий в Водолее, также и Венера в Водолее способствуют объединению посмотрите у меня есть два видео о транзитах меркурия и венеры в водолее ссылки в закрепленном комментарии в течение недели в подсознании рождаются новые импульсы и идеи но торопиться не стоит так как можно допустить ошибку которую будет трудно исправить многие идеи уже к концу февраля окажутся очень ценными и непременно воплотятся в реальность начиная с новолуния 11 февраля увеличивается активность людей а окружающая среда становится более податливой для воздействия в ближайшие дни я выложу 12 видео в которых расскажу о влиянии дня влюбленных 14 февраля новолуние 11 февраля и полнолуние 27 февраля на каждый знак зодиака посмотрите пожалуйста эти видео полезны и интересны 8 февраля понедельник убывающая луна в козероге в статусе изгнания это минимум эмоций и максимум логического подхода и стратегического планирования Гармоничный аспект с ураном сводит к минимуму возможные трудности в общении и контактах. Эмоциональная зажатость или подавление эмоций окажутся полезны там, где требуется собранность, концентрация и конкретика. Для личных взаимоотношений не очень благоприятное время, но в деловой сфере у многих все будет получаться на высшем уровне. У людей присутствует стремление во всем разобраться, найти истину. Удается сконцентрировать свое внимание на самых серьезных проблемах. Активизация памяти способствует строгому анализу событий. У многих людей происходит переоценка ценностей. Людям важно обрести внутренний стержень, убедиться в своей правоте. В этот день приветствуются аскетичность. И некоторые разумные ограничения. Чувство долга преобладает над стремлением к простым радостям жизни. И это очень хорошо, поскольку понедельник, 8 февраля, позволит решить большинство задач этой недели. Собственно, максимум усилий, действий можно смело планировать на понедельник. 9 февраля, вторник. Убывающая Луна в Козероге в гармоничном аспекте с Марсом и Нептуном, в соединении с Плутоном. Усиливается эмоциональность, чувствительность и агрессивность. Люди настроены на глобальные процессы, затрагивающие мировые и общечеловеческие ценности. Многие испытывают внутреннее напряжение физических и психических сил. Люди прекрасно ориентируются в обстановке. Не придаются панике. Властям не удается манипуляция. Народ осознает свою силу в, именно в объединении. Многие коллективы выходят из кризисных ситуаций. Наступает улучшение. Но возрастает риск нервного перенапряжения. Могут быть головные боли. Это день интенсивной деятельности. Порой требуется работать на износ. При этом происходит мобилизация внутренних резервов именно в кризисных ситуациях. И в результате достигаются цели. Неожиданные события могут поменять все планы. У беременных возможно внезапное начало родов. Поэтому будьте внимательны к своим импульсам. Также при случае стоит отдохнуть, вместо того, чтобы проявлять активность. Период Луны без курса в этот день с 19.21 до раннего утра следующего дня. Вечер не подходит для серьезных разговоров, но это благоприятное время для завершения чего-либо, для отдыха, повседневных дел. 10 февраля. Среда. Убывающая Луна в Водолее, в соединении с Сатурном, в квадратуре с Ураном. Ретроградный Меркурий в напряженном аспекте с Марсом. Возникают сложности при общении. Необходимо проявить осторожность при управлении транспортом и при работе с острыми предметами, техникой. Избегайте импульсивных трат. Чаще, чем обычно, случаются проблемы с электропроводкой, офисной техникой. Могут неожиданно возникнуть острые воспалительные инфекционные заболевания, расстройства пищеварения. Эмоциональная неустойчивость создает трудности во взаимоотношениях, особенно с женщинами. Нарушается распорядок работы. Возможны проблемы с друзьями и коллегами, в том числе материального и эмоционального характера. Существует тенденция к разрыву устаревших взаимоотношений. День неблагоприятен для реорганизации производства, покупки оргтехники, внедрения передовых идей. Многие люди склонны к кардинальным преобразованиям, изменениям в доме, в семье. Неожиданные события вмешиваются в семейную жизнь. Возможно ссоры, разногласия, в том числе на идеологической или финансовой почве. Может назреть необходимость перемены места жительства. Одиннадцатое февраля четверг. Новолуние в Водолее в двадцать один ноль шесть по киевскому времени. Приод Луны без курса начинается с момента новолуния и продолжается до 9.23 утра следующего дня. Луна движется по Водолею. По очереди соединяется с каждой из планет, которые движутся по Водолею. Видео по этому транзиту есть на моем YouTube-канале. Ссылка в закрепленном комментарии. Подсознательно многим хочется свободы, перемен. Поэтому может появиться желание изменить привычное положение вещей. Влечет новое, интересное, необычное. Душа требует чего-то захватывающего. Поэтому в сказки и чудеса верится гораздо легче. Но в этот день возможны серьезные просчеты, если игнорировать советы старших и торопиться с выводами. Спешка тяжело отражается на карьере и деловой активности. Конечно, в этот день полезно ориентироваться на будущее, но необходимо реально оценивать свои шансы и возможности, не давая воображению брать верх. Следует хорошенько подумать, прежде чем высказываться. Это благоприятный день для обращения к астрологу за консультацией. Если есть вопросы, требующие прояснения, добро пожаловать контакты для личных консультаций на главной странице канала и под видео. В день новолуния 11 февраля венера планета малого счастья в соединении с юпитером планетой большого счастья способствует благоприятному фону событий на ближайшие две недели до полнолуния 27 февраля в день новолуния возобновляются или укрепляются дружеские отношения любовные желания находят свое воплощение в лучшую сторону происходят изменения в семейных и деловых отношениях. Вдохновение в области искусства находит свое творческое выражение. Правовые, финансовые или управленческие дела будут улаживаться безо всяких затруднений. 12 февраля, пятница. Растущая луна в рыбах с 9.23 утра. До этого периода луна без курса гармоничный аспект с ураном создает благоприятный фон неожиданные события в том числе касающиеся семейных домашних дел могут открыть вам истину разнообразие в делах появление неожиданных прогрессивных идей делает день очень насыщенным интересным благоприятный период для попыток внедрения различных новшеств хороший день для реорганизации работы Покупки оргтехники, но лучше здесь все-таки покупать бывшее употребление, поскольку Меркурий ретрограден. Либо просто подбирать, анализировать, проводить маркетинговые исследования. Усиливается интуиция, что способствует принятию верных решений. В этот день у многих проявляются таланты. А для старых проблем находятся неожиданные решения и выход из ситуации. Дети становятся более чувствительными, капризными, плаксивыми. На уроках им трудно сосредоточиться. Они предпочитают летать в облаках. Хороший день для физиотерапии, для комплексного обследования, сканирования. В этот день могут неожиданно проявиться симптомы скрытых заболеваний. Но их можно вовремя обнаружить и своевременно начать лечение. Хороший день для обращения к друзьям за советом. Да и просто это подходящее время для общения с друзьями и единомышленниками. Также время подходит для проведения вебинаров, конференций, обучающих мероприятий. 13 февраля, суббота. Растущая Луна в Рыбах в соединении с Нептуном в гармоничном аспекте с Марсом. Венера в соединении с ретроградным Меркурием. Аспекты дня создают спокойное, доброжелательное отношение друг к другу. Это позволяет осуществлять установление различных контактов и завязывать интересные знакомства. Многие люди чувствуют, что с ними может произойти самое невероятное и счастливое событие. Повышается способность принимать интуитивные, парадоксальные решения, отказ от стереотипов, потребность изменить что-то в своей жизни, ощущение перемен, жажда свободы открывает новые благоприятные перспективы. Не бойтесь принимать неожиданное для окружающих решение. Это хороший день для нововведений. Потребность изменить свою жизнь к лучшему способствует нахождению верных методов. Вселенная… Предоставляет благоприятные возможности. Научитесь выходить за привычные границы. Не бойтесь экспериментировать и будет вам счастье! 14 февраля воскресенье! Растущая луна в рыбах. Период Луны без курса с 929 до 17.54, после чего переходит знак Овна. День влюбленных, как известно. Имя этому празднику дал простой христианский священник Валентин, который тайно венчал влюбленных легионеров, за что был казнен. Энергетический потенциал дня в целом благоприятный, но старайтесь до 18.00 по киевскому времени не принимать судьбоносных решений. Серьезные разговоры принесут. Желаемый результат, если планировать выяснение отношений на вечер. После 18.00 благоприятное время для предложений, признаний, определения будущих перспектив взаимоотношений. Рекомендую посмотреть видео на моем YouTube-канале, в котором я рассказываю о перспективах для каждого знака Зодиака. Прогноз на февраль, где я рассматриваю влияние. 14 февраля новолуния и полнолуния на представителей всех знаков зодиака в течение нескольких в течение нескольких дней я опубликую все 12 видео ретро меркурий соединяется с юпитером и марс в гармоничном аспекте с нептуном в этот день благоприятное время для письменного общения посреднической деятельности торговли Хорошо удается планирование долгосрочных проектов, особенно в вечернее время. Удачно складываются взаимоотношения с иностранцами или людьми другой культуры. Хороший день для проведения тренингов, лекций, онлайн-мероприятий, так как многие люди испытывают потребность в расширении мировоззрения. Это гармоничный день для разговоров о любви, встреч с, друзьям, с друзьями, активной общественной деятельности. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание. Буду рада комментариям. Если не сложно, сделайте репост. Благодарю вас за внимание. До новых встреч. До свидания.